Чтобы спровоцировать Россию на нападение. То есть э, те, кто говорят, что война уже началась и она идет, э, эти слова тоже не лишены смысла. Возможно, ну, так, так и есть, так можно считать с одной точки зрения, в принципе. Если начнется крупномасштабная война России с Украиной, не является ли это идеальным шансом освобождения чечений? Не исключено, Грин. Ров, не исключено.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 И мою личную свободу. Поэтому, конечно, я люби, люблю и уважаю этого человека. Как бы сильно ненавистно не было это нашим врагам, мы будем это говорить публично. Так, бывший Гурон. Первый сегодня у нас в эфире. Донатер. Саламу алейкум. Маршалу. Доброго алейкум. Ас-саламу. Рамкаллах Амин. Аллаху фейкват. Хаулахи марш. <coughs> Я, кстати, получил набор на бот обратной связи твое сообщение по поводу темы, обсуждаемой нами недавно в чате. А, полностью согласен с твоими мыслями. Видел кадры и новости из Украины, как россияне бомбили детские сады на территории Украины, том что задай вопрос россиянам, так как они любят задавать нам вопрос про Беслан Пробасаева.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 Я тебе покажу кадры. Покажи